Доброго времени суток! Зовут меня Надежда Хайти. Одним из уроков нашего уникального обучения Smart Money является создание видеоролика на отзыв о наставнике. Таким образом, нас учат не только самому процессу привлечения партнеров в бизнес, но и быть публичными. Этот видеоотзыв необходимо сделать не с целью похвалить своего наставника, похвалить, потому что... Если уж я продолжаю здесь обучение, значит, меня все устраивает. А и для того, чтобы учиться делать видеозаписи. Потому что для меня, например, как для новичка, впервые записать видео и выложить его на YouTube-канал стоило немалых усилий. Поэтому мой очередной видеоролик о наставнике. Наставник мой Елена Туманова. Она является одним из основателей обучения Smart Money. Познакомилась я с ней по рассылке предложений о данном обучении. Наверное, как и многих из наших партнеров, меня привлекло предложение пройти обучение, заработать, а потом уже заплатить за обучение. Конечно, такое предложение не оставляет многих без внимания, так как на просторах интернета Столько разных суперпредложений по заработку, за которые сразу нужно заплатить, а результат никто не гарантирует. Типа, если у вас не получилось, виноваты сами. Но здесь другое отношение. По предложению Елены я прошла регистрацию в обучении. Необходимо было зарегистрироваться еще и в GMMG Holding. Получив доступ к обучению, я сразу же почувствовала поддержку от своего наставника. На каждый мой вопрос я молниеносно получала ответ и помощь. А вопросов у меня, как у новичка, было немало. Я даже не знала, к примеру, как перевести деньги в Perfect Money через сервис обмена валют. Но она терпелива, спокойна. Старалась довести до меня все, в чем я не могла разобраться. Поддерживает она не только своих партнеров, а и партнеры всей нашей команды, которая с каждым днем растет. Учит нас вежливости, взаимовыручки, целеустремленности. Я не могу сказать, что проходя обучение будет легко добиться сразу быстрых результатов. Уверена, этого нет ни в одном проекте. Кнопки ⁇ Бабло ⁇ не существует. Но с такой поддержкой становится проще обучаться и применять знания в построении своего бизнеса. Я рада, что встретила такого наставника. У нее есть чему научиться. Я буду продолжать обучение. Уверена, что у меня все получится. Приглашаю вас в свою команду, а обучение и поддержку вы получите обязательно. Ниже видео ссылка контакты, подписывайтесь, обращайтесь, проконсультируем.